В настоящее время нет конкретной группы исследователей, которые при помощи экспериментов определили, с какой высоты кошки могут падать, не умирая. Главным образом это из-за того, что было бы совершенно бесчеловечно систематически бросать кошек созданий. зданий. Тем не менее, два ветеринара, которые работали в чрезвычайных ветеринарных клиниках в Нью-Йорке, имели совершенно четкую позицию написать статью в журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации об этой горячей теме. Это потому, что Нью-Йорк является местом безутежно высотных зданий, и это распространенный случай, когда кошки падают со зданий с различных этажей. Самая длинная смерть кошки была в Нью-Йорке, когда кошка спрыгнула с 19 этажа зданий. Кошка была убита на месте. А теперь представьте, если кошка спрыгнет с Бурдж-Халифа.